в белую ночь действительно все по-другому этот свет этот млечный свет который сочится со всех сторон и от одного одновременно какого-то источника тебе неведомого и под его удивительным свечением все начинает меняться дома и дворцы фонари и машины и люди люди изредка тебя попадающиеся тоже необычные не такие как днем, как всегда, не затертые а таинственно непонятные и этот свет свет белой ночи, который объемлет все изменяет это все вокруг тебя он начинает заставлять и дворцы, и дома, и фонари, и идеи и тебя самого выявлять скрытую сущность, который не заметит днем в грохоте автомобилей и автобусов, в суете и спешь, в слишком ярком солнечном свете либо под серой сеткой нудного петербургского дождя. И вот когда эта суть скрытая от дневного глаза доходит уже до самого горла, ее невозможно утаить все начинает говорить и рассказывать о себе. И стоя у Мариинского дворца, вдруг слышишь повесть о любви, о любви, которая испытывалась, которая жгла, которая переполняла великую княгиню Марию Николаевну, любви запретной, недозволенной, к неравнородному графу Строганову, любви, которая превозмогла все, и увенчалась тем, чем любовь и должна быть увенчана на самом деле. А император, император Николай на этом вздыбленном коне своей коногвардейской террасе и каски с двуголавым начинает оживать, и конь храпит под ним, а государь своим выпуклым, блекло-серо-голубым взглядом начинает косить на тебя, из-под козырька своей коногвардейской каски-то так носить, Что тебя пробирает до самых пяток дрожь под его гипнотическим взглядом. Все это небывалое, ни сегодняшнее, ни дневное, Венчается громадою Исаки Далматского, Чье золото главного Мупола мерцает и светится изнутри Под этим все всеобъемлющим, молочно-нереальным светом Петербургской белой ночи.